Миллионы россиян уже сделали прививку от коронавируса. Жители страны все больше доверяют отечественной вакцине «Спутник Ви», уже успевшие зарекомендовать себя и за рубежом. Почему же все-таки есть необходимость вакцинации? Расскажем в нашем следующем сюжете. Вакцинация от коронавируса продолжается. Директор Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета Найля Бугаудинова поделилась своим мнением о том, почему считает иммунизацию сейчас очень важным этапом нашей жизни. Мы все находимся в группе риска в связи с тем, что у нас очень большой высокий круг общения. И я считаю, что нам необходимо прививаться из-за того, чтобы обезопасить себя и окружающих. Бессонница, нарушение внимания или концентрации, тревожность, нарушение памяти, депрессивное настроение, спутность сознания, измененное сознание. Это только немногие ментальные расстройства, которые могут быть у людей, переболевших или уже с антителами COVID-19. Директор Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Андрей Киясов призывает каждого принять верное решение. Кто-то переболел легко, а кто-то... И не выбрался из этого. Поэтому вы видите, вот сейчас сообщение, сколько было, кажется, смертностей. Пусть они были на, списаны на болезни системы кровообращения, но это, как правило, осложнение ковид в большинстве случаев было. Поэтому здесь каждый выбор делает свой. Либо сыграть в ящик, так сказать, либо вакцинироваться. О путях завершения пандемии коронавируса рассказал главный инфекционист Министерства здравоохранения Республики Татарстан Харид Хаиртынов. Либо человек переболеет, коронавирусная инфекция, с неизвестным при этом исходом и прогнозом, потому что есть острый ковид, а есть так называемый постковид. Человек переболел, выписался из больницы а еще могут испытывать проблемы с здоровьем со стороны сердечно-сосудистой системы, со стороны нервной системы и так далее. Поэтому это э, совершенно не означает, что человек, переболевший ковидом, может забыть про коронавирусную инфекцию. Вот. И второй момент, и второй как бы, путь э, — это, конечно, вакцинация. И, и вакцинация — это, конечно, шанс приблизить время окончания пандемии. И, конечно, ни о каких 500 днях мы э, здесь говорить не должны, чем за более короткий период времени мы вакцинируем максимальное количество населения, тем быстрее мы справимся с коронавирусной инфекцией. Напомним, вакцинация осуществляется в университетской клинике Казанского федерального университета по адресу Вишневского, 2. Телефон для записи 233-3200. Илья Андреев, Универньюс.